А вот мне интересно, какой бы вы выбрали пистолет, если играли, скажем, за снайпера? Донат в расчет не берем. А почему бы не выбрать Дигл? Пистолет вроде нормальный. И сегодня будет видео как раз об этом легендарном пистолете Warface Desert Eagle. Также сравнение его нынешних версий конечно, пару слов о стрельбе. Итак, все начинается с полевых испытаний. Будем тестить золотой Дигл. Почему-то мне всегда казалось, что в тело он должен убивать именно с двух выстрелов. Но, судя по всему, это не так. Пока что с трех хотя нет, легкие бронежилеты пробивать с двух. Стандартный тоже. Так, поставим глушитель. Может что изменится? Три. Тоже три. А вот здесь интересно, было два выстрела с пламигасом. Сейчас перезаряжусь. Три выстрела. Ну, а тут все понятно. И все-таки реально ли с деглом тягаться против сексаура? Мне кажется, что если настреливать больше голов, чем они, то почему бы нет? У нас то ваншот в голову. Но патронов, конечно, маловато. Приходится экономить каждый. Вот 4 осталось. Раз, два, три, четыре. И все, перезарядка. Ну, хорошо, но быстро. И можно даже серию продолжить. Вот что мне нравится. Стрелять, правда, приходится прям фелигранничным образом. Но это даже интересно. Оу, нормально. Ну а теперь золото. И сейчас думаю точно что-то будет. Так, пока что все просто. Кстати, гляньте на прицел. Такой коллиматор с зеленой точкой. Кстати, с ним у меня лучше залетает. Вот она, пошла, серия, да. Троих. Есть! Итак, в поисках максимальной дистанции ваншота в голову выяснилось, что элитная версия ваншотит максимум. Вот на таком расстоянии с ближнего колеса машины золотая версия точно так же. А вот на обычной все же на метр меньше. Итак, что у нас по стрельбе? Наверное, самое интересное довести ее прямо до максимальной точности. То есть один выстрел, одна голова. Ну это, конечно, в идеале. Таким вот образом. Но все мы знаем, что точность бедра у этого пистолета ну так себе, если честно. Поэтому глушители, перчатки Атлас мне в этом помогают. Кстати, отдачу даже уменьшают. Но если вы еще не в курсе, у элитной версии Дигла отдача даже больше. Сейчас вам покажу. Постреляем с элитного как можно быстрее и посмотрим на рисунок отдачи. Запоминаем, а теперь с обычного. Обычный, элитный. Чувствуете разницу, да? Хорошо, что я его только на день купил. Такой вот хэдшот прямо с арки. Так. Так, наверное, сейчас уже зашли. Да, там красная точка была. Так. Нормально. Там еще один должен был оставаться. А нахуй! Да, ножи. А, у вас двое. Сейчас -а -а -а -а. пойдем Интересно, чего у него там за ножик О боже, катану Чего я буду делать теперь Надо как-то подловить, что ли Иди сюда, блядь Ну а теперь самое время лайк поставить Если видео тебе понравилось Также подписывайся на канал И сразу переходи на ролик справа Пока-пока